У нас изо всех сил идет путь в москву наблюдения в дороге основные такие что с появлением этой объездной платной дороги значительно уменьшается расход нервных клеток на дорогу потому что мы весело задорно топим настолько быстро насколько это там соразмерной ситуации и дорога шикарная достаточно быстро мы преодолеваем расстояние и в общем Нету никаких сложностей для того, чтобы тащить на подкате за собой машину. Прям в комфорте мы едем. Со мной едет Артур. Привет, Артур. Привет. Артур – это представители компании Byville. Ребята нам предоставляют резину, насколько вы, наверное, в курсе. И Артур сам горячо болеет за это дело, как его партнер Иван. И они с нами ездят на нашей соревке, потому что, в первую очередь, им это сильно интересно самим. И если я правильно помню, ты решил себе тоже приобретать тачку для дрифта, да? Да, попробовать немножечко, чуть-чуть что-то попробовать поделать. Я очень впечатлился проездом с Лешей на Новгороде, я первый раз проехал на месте пассажиров, в принципе участвовал в таких вещах. Конечно, адреналин зашкаливает, эмоции, масса, даже надо попробовать что-то сделать. Пока есть возможность, пока есть место. Есть что поставить, есть двигатель, вот потихонечку будем пытаться что-то строить. Почему именно тридцатка? Э -э -э, Прекомендовали. Так что вполне возможно, что в одной из ближайших серий мы покажем Артура, который прям сам вовлекся максимально в эту историю и сам стал в дрифте участвовать. Посмотрим, почему нет. Мне кажется, что если хотя бы одного человека мы зарубуем в дрифт, знаешь, как вампиры, укусили тебя, все. Это да, это хорошо. Нормально три, чтобы вот прям, прям, чтобы мы смотрели и отражались, чтобы отражались, чтобы все сверкало все, Без особых приключений, если не считать, конечно, московские пробки, пресловутые, мы доехали до Москвы. Мы находимся буквально в 20 минутах от автодрома, который называется ADM Raceway. Находится он в селе под названием Верхнее Мячково. А мы тут в местном, в местном населенном пункте, который называется... Как он называется? Луткарина. Лит Луткарина, вот. А мы здесь вот собираемся в уютном кафе Дружба покушать. Надеемся, нас никто здесь не, не поранит, не будет бить. А смеханами с Механом поехали все-таки на стенд поднастроить машину, проверить ее. В 9 утра мы отправляемся на трассу, берем там в аренду бокс, в боксе есть вода, электричество, мы сможем там укрыться от дождя, если будет какая-нибудь хреновая погода. Боксы на РДСе стоят половиной рубля в сутки, у нас два дня, поэтому 9 косарей, жесть на самом деле расходы, и еще взнос на участие 10 тысяч рублей. Ну и плюс все около истории с оформлением лицензии пилота и всего прочего. Это тоже обошлось там в круглую сумму. Но в итоге мы с бюджетом там свой какой-то более-менее влезли. И теперь жду пилота. Надеюсь, он все-таки он спал сегодня всего два часа. Я надеюсь, что он выспится сегодня отдохнет и завтра хорошие какие-то покажет результаты. Впервые гоняет на Мячково, Он не знает ни трассы, ни... Нет, наверное, он гонял раньше на Мячике, но на кольце. А конфигурация конфигурации ни разу. Вот поэтому завтра будет изучать возможности свои, машины, колеса и все прочее. Так что мы пока отдыхаем, ложимся спать. первый день соревнований мы приехали в мячик в мячике вот такая вот инфраструктура стоит сооружение в котором есть наши технические боксы и есть возможность такой бокс взять в аренду вдоль рядов гаражей наверху можно видеть ограждение трибуны есть вот такой вот прям как в фильмах выход на петлей. Так вот внутри бокса все располагается. Есть боксы спаренные, как этот, например, здесь четыре команды может располагаться одновременно. Какой в этом плюс? В случае, если вам срочно требуется какой-нибудь инструмент, помощь, не знаю, что угодно, все-таки коншая семья присутствует и они могут друг другу помогать. Но, к сожалению, именно в этом боксе сегодня нет воды, поэтому мы сходили, к организаторам взяли другой бокс, а бокс, который мы взяли, он совершенно индивидуальный, один, потом там будем сидеть в одинокого, э, зато там намного более прохладно, и там есть вода. Забираю. Получили огромное количество документов, всяких бумажек, которые надо заполнить. Стартовые номера, нашивки на комбет. Сейчас это все пойдем клеить, вешать и пришивать. Вот. А потом у нас будет техническая проверка автомобиля. Уже ее ждем с дроганием. Сережа, ты волнуешься за прохождение тех кома? Я стою прям вот так вот с ушами, вот так вот. Каждое слово. Устаешь. Все волнуются, а я жру. Ну просто так получилось, что я именно в этот момент купил нет. у нас стратегия какая? Мы сейчас катаем сначала обмылочки, естественно, потом мы ставим салон Это... А расскажи мне про сайлун. Что это такое? Сайлун это китайская резина, которая используется для дрифта в основном. На самом деле, пошла не так давно, года три назад. Так что в целом, в принципе, она и держит хорошо, и по цене очень приемлемой. Ее вообще, в принципе, резина отличная для того, чтобы вкладываться. Но, конечно, лучше полуслить. А в Аслайке это с полуслики, да? Да, Аслайке это полуслик, это уже более такая интересная видео, с хорошим держаком, но опять же здесь уже как и с машинами каждому, mm -hmm. каждому свое. Пожалуйста, ты доволен? Ты на РДС. Твои Да, я очень доволен. Это давно уже у меня была мечта, галочка в жизни. Побывать на РДС. Вот а, прям вот, вот я здесь. У нас свой бокс. У нас замечательная машина. И у нас твой любимый БМВ в качестве да, замечательной машины. Это да, да, тоже да, важно. И мы будем побеждать. Стоит мне представить вам сегодня нашу команду обязательно. Кроме Сергея Механика, которого вы уже знаете, которого я уже много чего сегодня спрашивала, и Артура, компания Байвил, наш технический спонсор. Также вот у нас есть вот тот парень его зовут Антон, погоняла джуниор. Это помощник Механика, мы его взяли с собой, поскольку уже работали вместе. Ну и надеюсь, в общем... Антоха, поск... скажи привет. Привет. привет! В общем, сегодня Сереге полегче, как Механику. I'm ah. Едешь, едешь, едешь. Она, наверное, раза в два, если не больше, длиннее, чем автодром наш питерский. Ну и чем Новгород. То есть тут проезжаешь как будто там в два раза трассу. То есть по длине, там большое количество поворотов. Резина будет ходить столько, что, блин, тимотимущая. Единственное, что новый асфальт. Хорошо, может быть, она не так будет сильно тереться. Но вообще очень интересная трасса. Много поворотов. Одну сторону, в другую. Потом опять в одну, потом опять в другую. А в каком режиме ты ездил сейчас? Прокатился просто на старой резине, посмотреть хотя бы в какую сторону поворота. То есть я первый раз проехал вообще медленно, просто спокойно прокатился, потом побыстрее, побыстрее. И третий круг уже там попытался быстро уже боком ехать. Но сейчас пока подкрашивают, трассу остановили. И пока просмотрим машину, все есть в порядке. очень сильно греется в этих боевых режимах, и поэтому а, это нас сильно беспокоит. Ей необходимо дополнительное охлаждение. Пока что мы охлаждаем водой, это не запрещено по Именно в скорость буду попадать, а так вроде на какой ширине, а? на какой ширине катаешь. Есть 45-40. Присутствует некоторое разочарование. Мы э, поняли, что на этой скоростной большой трассе с множеством поворотов и высокой средней скоростью наш салон естественно, не вытягивает. Ну и э, очень перегревается у нас водички и масло. Леха с трассы по рации передал, что сломалась волевая тяга. И мы срочно думаем, что делать. И у нас, кажется, есть, да, Сережа? Другая? Есть, есть, есть, все есть. Ну не переживайте только. Все мы поедем, все мы выиграем на этом свете, всё мы все мы заберем. Только ролевую есть. тягу надо найти. Да. Только ролевую тягу надо найти. Your mom. Хочется сразу ехать быстро. Не особо вкатывался вроде, так. Поехал, вроде едет быстро. Поехал, поехал. Дал, дал, ушел. В согнул, согнул, среливай тяга, вон. Тяга бобо. Тяга бобо. Сейчас поставим другую и поедем. Хорошо, mm -hmm. что взяли запасной. Все, поехали? города Санкт-Петербурга у нас является Алексей Белолипский. Под капотом BMW E36 установлен двигатель 1GZ GTE, выдает нам 400 сил По объему он 2,5 литра. Вот такой информации вот мы обладаем о данном пилоте на сегодняшний момент. Да, Но после квалификации, я думаю... Он, он сегодня очень много тренировался, на самом деле. Я думаю, что... Замылился, может быть, знаешь, как, как правильно... Я считаю, что передать? здесь все-таки человеческий фактор ⁇ нервы. Нервы, ну нервы и, конечно. Нервы, нервы. стартуют. После тренировались, вот это у нас идет, если не ошибаюсь, по, по счету четвертая группа, и, к сожалению, спустя первый, первых трех... Это «Седан» написали мне сейчас. То, что ты топовый пилот все честно наши судьи объективно спасибо вам огромные друзья которые работают там на вышке итак 3 4 статный номер давай е 36 Кузови, седан, вот они вот, они вот они вот они как проезды О! которые были на тренировках Быстрее сменяй стартовый номер, и у тебя все попрет. <свят> Мой тебе совет. Мой тебе совет. Итак, у нас на ваших экранах, дорогие друзья, Алексей Белолипский, представитель города Санкт-Петербурга. Пытался, пытался исполнить попытку на 100 баллов, но, к сожалению, кое-где не доехал до зоны Touch and Go. Touch and Go 1. И за это серьезно будет. Наказан. Но завтра в парных у него есть все, все шансы. Знаешь, а в чем смысл парных заездов и квалификации? В принципе, первые, первые топ-пилотов выстраиваются именно в ту линию, чтобы не встретиться в парных заездах в топ-32. Чтобы потом, уже ближе а, к топ-80, показать те самые близкие и мясные заезды, которые мы вместе с тобой еще народ ездит, сколько-то человек а, да, проходит, На данный поэтому... момент 8. На данный момент 8? Да. Ну, уже нормально. Мне кажется, неплохо. Да, молодец. Ты забыл про одно из заданий судей? Какое? Жени, доезжает он до первой тач гол зоны. А, Давай. эти полосы? Да. да. Мне показалось, что это пешеходный переход, и как бы нехорошо по пешеходному бокам этого наваливать, я помню еще из города. Ну, не сориентировался на волнениях, смотрю полосы, думаю, блин, не надо туда. А потом только парни объяснили, говорит, это задание, надо там как раз ехать, и я что-то лоханул. Это ну, ну, вот. же пьяный, тем более, что не надо, привлекать внимание гайцов. Ну, могло да. быть, что угодно могло произойти. Правильно, правильно. Как ощущения по резине? Но держака там достаточно много вообще. На самом деле надо ехать гораздо быстрее, потому что э, я пытался ехать. Я пытался ехать на. Моще просто, типа, мол, закинулся и а -а -а, куда-то. Мощи не очень много, и поэтому на таком держаке ехать тяжело. Тем более, что подвеску еще настроил из кинетики там, Кирилл сделал ее такой, ну, держаковой, короче. И получилось, что резина держаковая, подвеска держаковая плюс жарко, и надо было, в общем, ехать быстрее. Вот, что я понял. Но я третью попытку попытался там побыстрее. Дал-дал, ушел. Посмотрим в итоге, что будет. Как по нервам удалось с собой совладать? Ну, да, в принципе, спокойно уже я вспоминал прошлый этап из Питера, когда там удалось всех победить. В общем, и вспоминал, что там, думал, не думал, но ну, на самом деле просто сидел, смотрел. И как бы... Я думаю, что с каждым этапом все меньше и меньше волнения будет. И без вопросов теперь это все будет. Без волнений. Первая, вторая и третья попытка э, стратегически ты как поехал? Первую я поехал э, так, чтобы не убраться, но чтобы точно проехать, то есть резину плюс прогреть там надо было, как вообще. Поехал и поехал, в общем, так, средненько. Вторую решил, ну, бахну сильнее. Э, попытался бахнуть сильнее, ну, тоже так себе. Среднестатистически получилось. На тренировке гораздо резче и быстрее было в момент ездил. А третью думал, ну, вальну уж, теперь фигли, выльели. Ну, даже если вылечу за трассу, ничего страшного, у меня уже есть две попытки, в принципе, которые я точно проехал, и я точно пройду по типа, Гвалов. Конец первого дня, и команда очень устала. Приступает тот самый э, золотой закатный час, когда так прекрасно, прекрасно все вообще, особенно дуночные трассы, пустынные уже. И за полчаса по оси механом сделать да, 2.5-3 и так далее. Просто подъехал, бахнул, понял, что что лучше стало, что хуже. Типа машина легче едет, но скорость упала. Или, может, она сильно не упадет, потому что здесь на своем спецпечном привыкать. Я понял, спасибо. Дали пару советов, Женя Ружейников. Как поступить на завтрашний день, что нужно поднять давление немного. Потому что вроде как зацеп есть, держак есть. Вот то, что я говорил, что много держака а мощи не очень хватает, то есть, если не ошибся и хорошо все заехал, то э, проехал хорошо, если чуть-чуть ошибся, то все, ты прям, улетел, поэтому давляк немного поднимем завтра, поедем не на двойке, как сегодня, на 2.5, будет держака поменьше, но зато будет постабильнее типа, думаю, что все получится. Сейчас будет ванма-тайм в исполнении нас.